Интернет-пользователи, друзья и гости моего канала С вами заново я, Серый Кролик Ну вот, наступила у нас пора тепла Тепленько на улице стала. Работать с кроликами стало намного удобнее Правда, еще ветер такой небольшой Ну ничего, с этим мы справимся Крольчата у нас растут Между прочим, обратил внимание, уже не первый раз Чем меньше места для кроликов, тем лучше они растут То есть, меньше движения, больше веса Своеобразный такой парадокс Для кроликов хочется, чтобы место было побольше Чтобы им было свободней Ну а растений в таких условиях, конечно же, не хотят Им нужно меньше места, меньше движения И все тогда будет окей За сегодня акролов у нас еще не было Но ждем, пару мамок должны нас уже обрадовать Однако вот этот наш мальчик К сожалению, что-то он нас запоносил Сегодня дал ему препарат не знаю, посмотрим на эффективность. Сейчас 2 часа пройдет, будем смотреть. Ну, что-то корм перестал есть. Я его сейчас полностью убрал. Залил лекарство ему в поилочку, чтобы он пил именно это лекарство. Ну, что-то, блин, наверное, что-то скушал. Вытянул на просушку пиломатериал для моего каркаса, потому что уже потеплело, земля растаяла, и должно быть все окей. Вот ширина его 4,20, но будем делать на 3,80. Ну вот это сейчас мы будем обкаривать, чтобы все это было без кари, конечно же, чтобы жуков не было. Ну вот такая вот будет у нас ширина. Площадку для постройки крыльчатника, конечно же, я уже выбрал. Частично он будет находиться на наших грядках, ну и немножко зерновых заберем. Но ничего, у нас зерна хватает, слава богу, посеяли в достатке. А то все хожу и, как это говорят, чешутся руки, уже руки требуют работы. Вот, паштятся наши курки. Все хорошо, да и здесь еще не все. Второе стадо, или отара, как их называть, в другом месте. Но, как вы видите, снег остался практически чуть-чуть. Сейчас будем уже заводить мотоблок. Нужно ехать на работу. Оторвал, блин, щиток. Нужно приделать. Ну, ничего, сделаем. Вот наш мотоблок в рабочем состоянии. Скоро поедем. Ну, так уже хочется побыстрее избавиться вот этого крольчатника. Как вы видите, это вот все это находится во дворе. Неприглядный вид Хочется это все принести в помещение И сделать все, как говорят, по -цивильному. А то двор у меня огромный А эффекта и толку От этого пока у меня мало То есть еще нецелесообразно использую Жилую площадь Ну ничего, научимся Обустроимся, все это сделаем Так что подписывайтесь на канал Будьте в курсе всех событий Оценивайте данное видео Всем-всем пока Грузины рулят, всем пока